Так, здравствуйте, друзья. Это у нас будет... Сами знаете что? По это у нас Racing Это, не знаю, лично для меня это просто ждать я, я очень сильно влюбился в эту игру. Мне было лет 16, думаю. Когда я... Это первый раз сыграл так что в этом ролике я вам покажу типа как открыть лаборатории два замка со странными кодами первый очень простой многие даже ищут, а не знают да. каждый кто и как знаешь я лично быстро мечтал. сейчас я покажу это чтобы всем было понятно кто и как. Так что у нас тут... Так, да. Это слишком далеко. Я просто на топ про проходил ее. Так, у нас тут тут не, тут не забудьте патрончики, этот не, не, ничего не делает потом. Он встанет. А этот мы ну, его шаги мочить. Он упадет, потом он опять встанет. Так, вот у нас лаборатория. Первый. Первый замок. Откроем этот. Он очень просто пацаны здесь вообще. Одна тут дичь есть, мы ее быстро. Шарики надо куда чтобы <сélит> <сélит> <сélит> Первый код, вот он, запоминайте. Все, запомнили, да? Идем дальше, а это не проблема у нас. Идем, Идем дальше. Это первый код. Вставляем его. Так, это первый код. У нас открылась лестница. Сейчас... <клых> чтобы, не... чтобы время не терять, я быстро покажу. Там были еще, я помню, вот многие ставят ролик с фигурками шах шахматными фигурками для поверьте мне что это не так сложно и вот второй код покажу ставите, нажимаете на менюшку изучить и пробел это есть код для открытия гербиц, Там не знаю как сказать даже аппарата кто мешает гербициду и даже не знаю как там не вот этот код. Это второй код, чтобы открыть тот аппарат. Так, идем открываем. Там-та-тан-та-тан-тан-тан. -там -там. Он сейчас блякать будет, по-моему. Вот. Да, о, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, он. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, три игры ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, изучить. Поле. Это не засмотрел. Так, наоборот. открылась у нас, пожалуйста, и вторая. Ну, вы уже вытащились, по-любому вы отсюда вытащили, у вас есть это.. Э... А, я ее не вытаскиваю. Я что, не вытаскиваю? Вам сдаст, сда... сда... флягу, где ты наполняешь карту, короче, какой-то, принтер. Сейчас по из принтера. И уже тут у нас, тут уже легко, тут идешь, вот у нас есть рецепт, вот здесь рецепт находится, синтез гербицида, образец урокси, синтез гербицида, поместите пустой картридж распилите адрес добавить необходимое количество УМБ, и что-то такое, номер 21П3, лице, немедленно охладить, Образец 40 растет с вероятной скоростью, если произойдет какой-то инцидент, он может выйти из-под контроля. В случае непредвиденной постоянно создайте кирпицит с помощью инструкции, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. И так далее. Ну и у нас есть это вот. Что-то я не понимаю. Она должно быть Не по-моему, Пам -пам -пам -пам -пам. Давай. Так, Режим ручного управления. Настройте объем раствора, нужный для картрижа. Так, и сейчас смотрим еще раз нашу инструкцию, что там надо. Синтез гибрида. Синтез поместите пустой картридж в воспилите раствора, добавьте необходимое количество УЛБ номер 21 один пм. И немедленно охладите значит тут надо решение как головоломка и начинаем так думаю так и сейчас наливаем вот так вот, вот так думаю это слишком много, думаю, наоборот. Ну ладно. У нас перебор. Значит, поменяю. Сейчас... <связываю> так поставлю чуть-чуть. Так. Так. Так. Так. Так. Или нет. Нет, Зальем, хорошо. Okay. Все зальем, хорошо. Вот зальем. Сейчас чуть-чуть не -чуть от этого, не хватает. Ну, короче, это будет так. Та. Та. Та. Та. Та. И сейчас погоню. Нет. Тут все. Так, у ну, нас сейчас мало там. Вот. Так, так. Вот так чуть-чуть нам надо было и вот так. Подумай. Так, так, значит. Лишь так. Попробуй достаточно чуть-чуть. Она все пойдет. Макс Тэп у нас. Сейчас она у нас останется чуть-чуть правильно. Это чуть-чуть мы -чуть. ставим так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот подаваем. Так. Теперь меняем это и так. Ой, блин! У нас три разных. Что нам надо? Нам надо вот эту сюда. На ну, колонну. Слушай, а какая нам надо? Или просто кто? -то? по моему я понял еще заливаем будет ровную дозу. так левая первая вместе с последней должны сделать типа нормально тоже которую мы что если я поставлю в серединку будет слишком много Блин... Если я поставлю это мне достаточно. Да. Чего делать? А Ну-ка, давай... Нет, мне а Если мы зайдем... Нет, не вот достаточно. Вот зайдем сюда, и потом перейдем вплоть. Нет, вот что. До я понял все смотрите короче у меня сейчас больше на чуть-чуть если я залью с 3 Нет, не с третьей. Если я налью с первой, на вторую у меня эта фигнюшка будет меньше, чем нужно. Тогда я покажу лучше. Теперь эту маленькую. Ой, нет. Чуть-чуть теперь... -чуть теперь я эту маленькую... Ой. Вот так. Вот я, я сюда поставлю. Потом... <кхе -кхе> Поменяюсь. Так. Еще раз. Еще раз. Так. И сейчас у меня будет ровное количество, которое мне нужно. Так. Все. Сейчас. Если я засунул вот это сюда. Все, вуаля. Сто процентов. Смотрите. Гербицид сделано. У вас должно две. Две по-маленькому. Все. Все сделано. Это все, что я хотел показать сегодня, короче. Я знаю, у меня такие, может, супер вау, видосики насчет там, как у всех блогеров, там, пизда, типа, я, бля, такой. Я простой парень, просто показал, может, кто-то помучился, то что первый раз, когда я проходил я вообще не мог найти этот код. Вообще, пипец, я везде искал, короче, я застрял. И потом увидел, вот хотел помочь и другим. Всего хорошего дня. И, что я буду еще ролики выкладывать э, насчет Resident пол Всем хорошего дня и кофека.